Я буду рассказывать о цикле работ, которые, наверное, там последние 15 лет, посвященном функции длины для алгебр. Значит, это результаты совместные с моими словенскими соавторами Грегором Долинаром, Баяном Кузьмой, Полоно Облак, и Еленой Шмигач. Немецкий соавтор Волькер Мерман, э, ирландский соавтор Том Лаффи и ученики э, Света Жилина, Дима Кудрявцев, Оля Маркова. И вот э, Миша Христик — это ученик Оли Маркова, то есть научный внук. Э, соответственно, э, очень простая задача. Мы хотим породить матричную алгебру как векторное пространство. Ясный ответ. n квадрат матричных единиц решает эту проблему, но это у нас в руках сложение матрицы, умножение матрицы на число. А если как алгебру, то есть когда у нас три операции ⁇ сложить матрицы, умножить матрицу, умножить матрицы на число. Это тоже задачка, которую можно там с первокурсником обсуждать, но и, конечно же, меньше нужно матриц для того, чтобы э, ее решить, э, ну, скажем, просто по правилам умножения матричных единиц мы всегда какие-то заведомо можем исключить, то есть все n квадрат не нужны. А, ну, так сказать, можно на всех диагональных, например, сэкономить, а можно, так сказать, используя умнож... правила умножения матричных единиц дальше пойти, ну и вот, скажем, э, можем ли линейное количество сделать, да, вот, такой промежуточный вопрос. Ну, оказывается, что матричные единицы удобны для того, чтобы порождать как подпространство, и достаточно неразумные матрицы для того, чтобы порождать как алгебру. Они просто не очень заполнены. Вот. Поэтому можно, выбирая другие матрицы, добиться лучших результатов, но я предлагаю посмотреть на эту задачу с противоположной стороны. Вот, скажем, одной матрицы хватит, заведомо нет. Да? Есть теорема Гамильтона Кейли, которая нам э, даст ограничение на размерность э, порожденного, порожденной под алгебры, и, значит, э, n квадрат мерную n матричную алгебру мы так не получим. А вот пара матриц, пара матриц уже хватает. Вот это вот, на самом деле глубокий, нетривиальный, удивительный факт, что матричная алгебра двупорождена. Ну и, соответственно, вот, вот эта пара матриц, например, позволит вам породить всю матричную алгебру, когда у вас в руках уже три операции. Ну вот я просто выписал аналитическую формулу для матричных единиц внизу слайд. Не обязательно это, да, соответственно, вот так мы можем любые матричные единицы выписывать, но можем... Так сказать, предложите другие пары, например, если у вас комплексный корень из единицы есть в поле, то можно вот такую матрицу циклического сдвига и диагональную матрицу. Полем характеристики больше, чем размер, можно какую такую пару рассматривать. На самом деле, можно сказать, больше. С вероятностью один любая пара матриц порождает матричную алгебру. Ну, этому утверждению можно придать даже там, строгий смысл, но мы идем дальше. Нас интересуют количественные характеристики, которые вот будут показывать, насколько данная система порождающих хорошо устроена, быстро порождает матричную алгебру. Ну, рассмотрим какую-то конечномерную алгебру. Она, конечно же, конечно порождена. И в ней возьмем вот это порождающее множество s. Рассмотрим слова от порождающих длины не больше, чем ну, какое-то фиксированное i. Линейную оболочку этих слов. Какие-то векторные пространства. И возникает такая расширяющаяся фильтрация на, на нашей конечномерной алгебре. Соответственно, слова длины не больше, чем мы, вложенные слова длины не больше, чем и плюс один, и так далее. Раз исходная алгебра была конечномерна, то эта фильтрация не может не стабилизироваться. Соответственно, первый момент, где она стабилизируется, это как раз и называется длиной фиксированной порождающей системы для данной, конечномерные алгебры. Более того, понятно, что если мы работаем с ассоциативными алгебрами, то просто по индукции, непосредственно откалывая слово длины n-1, можно показать, что если где-то у вас возникла стабилизация, в какой-то точке у вас там, элемент фильтрации равен следующему, то все элементы уже совпадают. Соответственно, вот это минимальное количество, на котором минимальный индекс, где есть совпадение, называется длиной системы, порождающей данной алгебры. Вот. Вообще говоря, если алгебра не ассоциативна, то так отколоть слово не всегда можно, и вот, скажем, я привожу пример такой алгебры, ну, где стабилизация, совпадение двух элементов такой фильтрации не обязательно влечет совпадение всех последующих элементов. Именно вот можно увидеть, что просто следствие соотношения на порождающем. Ну вот, соответственно, можно рассмотреть теперь максимум всех этих минимумов. И это будет длина уже всей алгебры, не зависящая от выбора систем порождающих. То есть вот речь идет о, таком, о такой функции максимин. значит По всем системам порождающих мы берем минимальные точки стабилизации. Ну вот в ассоциативном случае понятно, что Размерность на каждом шаге растет, поэтому по крайней мере на одну единицу. Поэтому вот такая тривиальная верхняя оценка есть. Она достигается. Скажем, вот здесь я привожу примеры алгебр, групповая алгебра ZN, которая просто однопорождена, или треугольные матрицы, их длина, будет как раз n-1, минус то есть вот размерность минус 1. Каждый раз это отдельное рассуждение, дающее верхнюю оценку на длину, и мы указываем систему порождающих, на которой эта верхняя оценка достигается, ну и тем самым доказываем совпадение длины вот с той или иной функцией. Вот на этих двух алгебрах оценка точна. В принципе, вычисление длины полной матричной алгебры это отдельная сложная и открытая задача. То есть, вот даже для 2 на 2 матриц придется повозиться. Значит, вот можно показать, основываясь на теореме Гамильтона-Кейли, что длина первого элемента фильтрации должна быть, по крайней мере, больше равна трем. Ну, а дальше есть два случая. Случай, когда она просто 4, тогда длина соответствующего порождающего множества 1, и когда она равна трем, которая сбивается, в свою очередь, на ситуацию, когда такая система не может породить матричную алгебру, и когда длина меньше равно двум. И вот внизу я указал систему двух матриц, на которой оценка 2 достигается. Тоже уже э, для 2 на 2 матриц это э, нетривиальная задача вычислить э, функцию длины. А вот, например, для 6 на 6 этот вопрос открыт. Э, более того, э, этот вопрос возникает в связи с самыми разными приложениями. То есть он интересен не только как... Э, какой-то такой фундаментальный вопрос про ассоциативные там, не ассоциативные алгебры, а про матрицы. Вот, э, механики сплошной среды э, в начале 60-х годов э, при э, исследовании тензорных порождающих э, различных возникающих алгебр э, Спенсера Ривлин как раз были первыми, кто, видимо, печатал работу, в которой это понятие в явном виде появилось. После этого ПАС в 1984 году дал квадратичную оценку. Соответственно, впоследствии Папачена уже не для матричной алгебры, а для произвольной ассоциативной алгебры Руководствуясь двумя инвариантами размерность, это d в данном случае, и максимальная степень минимальных многочленов элементов нашей конечной алгебры, тоже получил оценку, которая, ну вот скажем, в случае матричной получше, чем оценка паза, там была квадратичная, а здесь n в степени 3 разделить на 2. Соответственно, очень нетривиальная работа. И очень часто длина и оценки на длину совершенно нетривиально возникают ну, в самых разных задачах. Вот Я уже упоминал там механику сплошной среды, но бывают задачи чисто матричные. Например, задача унитарного подобия. Вот есть критерий Шпехта унитарное подобие двух матриц А и В. Вот такие следы, вот таких слов должны а, все время совпадать. А, но это такой критерий, который, когда был успехом доказан, он казался бесконечным. Вот а, в 1962 году Пирси показал, что на самом деле достаточно перебрать слова степени не выше вот такой квадратичной. Вот. После этого а, был целый цикл работ Юрия Абдуловича Хакима Дададжановича посвященных уже унитарной конгруентности матриц, посвященных семействам матриц, где показывалось, что различные показывались конечные критерии для унитарного подобия семейств матриц, для конгруентности, ну, так сказать, базирующиеся на понятии длины. Также вот в квантовых науках. Опять же, длины определенных порождающих элементов, скажем, кукоммутирующих, тоже позволяют параметризовать целый ряд задач. Я сейчас не буду углубляться в приложение, которым там посвящена отдельная литература, а просто хочу заметить, что даже вопрос для матричной алгебры да, вот, о линейности длины открыт. И даже более того, вот есть конкретная гипотеза, что длина матричной алгебры это 2n-2, где n это размер, открыто, да, начиная с шестерки. Вот такие вот э, интересные задачи э, про эту функцию, даже для самых таких часто встречающихся нам алгебр. Э, хочу обратить внимание, что если мы рассматриваем матрицу, у которой э, минимальные и характеристические многочлены совпадают, то есть если система, порождающих нашей алгебры, содержит такую матрицу, то вот, гипотезу паза, вот, вот эту вот нижнюю, нижнюю гипотезу мы доказывать умеем. Это вот, недавняя работа вместе с ирландскими математиками Томом Лайфи и Еленой Шмигович и Ольгой Марковой. Соответственно, ну а вообще говоря, сказать, нужны какие-то другие сильные условия, чтобы доказывать верхнюю оценку. Вот, если мы имеем дело с кукомутированием, да, и оно происходит на корень к этой степени из единицы, примитивный, то вот в этой работе удается получить... Оценку на длину вот такой вот коммутирующей порождающей системы. Соответственно, ну, простые конструкции матричные и не обязательно матричные, вот, например, конструкция прямой суммы алгебры. Вот справедливо такая оценка. Снизу максимум длин и так сказать, сверху сумма плюс один. Эта оцен, ну, оценка точна. Здесь я привожу примеры алгебр, на которых, э, при помощи которых можно построить, э, показать, что каждая из этих оценок достигается. В данном случае это ниль матрицы э, и диагональные матрицы над большим полем. Больше размера матриц. Э, ну, в данном случае действительно соотношение при помощи которого мы редуцируем слова, вот э, можно в явном виде выписать. Ну и, соответственно, в явном виде указать э, алгебру, матри алгебру в данном случае ниль-треугольных матриц, двух, э, блочную сумму таких двух ниль матриц, на которых достигается верхняя оценка, э, на которой достигается нижняя оценка, ну и, соответственно, э, верхняя тоже. Ну, как ведет себя эта функция под действием геоморфизма? Справедливо, такая естественная оценка. И даже более того, э ну, изоморфизм, конечно, обеспечивает совпадение длин, но, разумеется, не наоборот. Вот э перед нами диагональные, треугольные матрицы, э длины которых совпадают, но которые далеки от изоморфизма. Э Интересное свойство от, при переходе к подобъектам. Вот оказывается, что длина это такая функция, у которой сказать, длина под алгебр может превышать длину алгебр. Да, то есть вот, я сейчас приведу конкретный пример. Вот рассмотрим алгебру, порожденную вот таким множеством матриц. Ну, непосредственные вычисления показывают, что длина этой алгебры равна 2, то есть вот этот максимин равен 2. А в то же время здесь есть вот такие вот бедовые подалгебры, которые порождены вот тем, что называется non-derogatory matrices, то есть у которых минимальный совпадает с характеристическим многочлены, а они порождают подалгебры размера 7-1, то есть в данном случае 3. Ну и эксплуатируя эту конструкцию, там, рассматривая блочные суммы, мы всегда можем получить для данной алгебры, раздобыть в ней под алгебру длина которой там, на любое k больше, чем длина исходной алгебры. Вот такая вот причудливая функция. И даже так сказать, отношение можно тоже сделать произвольным. Отношение длины алгебры и подалгебры. А, стоит заметить, что когда мы а, рассматриваем верхние оценки, а, то можно считать, можно считать полиалгебраически замкнутым. А, вот Справедлив такой результат, а, над, при замыкании длина может только вырасти. И действительно, эта оценка может быть... А, как точный, так и не точный. Вот, я указал ниже пример. Если мы имеем дело, скажем, с локальными алгебрами, то есть все необратимые элементы образуют идеал, единственный максимальный идеал, то фактор по нему это тело и там, много других эквивалентных определений, но с точки зрения длины ситуация такова: Значит, если у нас конечномерная локальная алгебра, ну конечно, мы рассматриваем радикал капсона он нильпотентен, и вот через этот индекс нильпотентности можно оценить длину. Вот такая вот оценка справедлива. Более того, вот Ольге удалось доказать теорему ну, в произвольной ситуации, соответственно, э, э, так сказать, длины алгебры че че через указанные варианты. Э, и эта оценка точна. Вот так называемая алгебра Шура, такая вот максимальная коммутативная подалгебра, э, на ней достигается это значение. Э, нужно отметить также, что... Э, Максимальные, что, что на самом деле справедливы, э, что, что следующие три условия эквивалентны. Э, длина на единицу меньше, чем размер. Э, алгебра порождается матрицей, у которой минимальные многочлены характеристически совпадают. И алгебра э, максимальная коммутативная по включению в матрицах. Э, соответственно, можно даже сказать больше. Вот, э, Если ввести понятие централизатора, то есть такие элементы, которые коммутируются со всеми элементами нашего множества, в частности там, с данной матрицей, это будет централизатор нашей матрицы. И э, будем говорить, что матрица минимальна в смысле централизатора. Да? То есть если какой-то другой в ней содержится, то они должны совпадать. Так вот, оказывается, что э, в терминах централизаторов, как впрочем, и в терминах графов можно охарактеризовать вот эти вот классы матриц. Вот централизаторы я уже вел, теперь значит, вот на языке графов мы рассматриваем графы коммутирования, то есть рисуем ребро, если объекты коммутируют, элементы коммутируют, и в противном случае нет. Такой вот бесконечный граф возникает. Понятно, что такое путь в этом графе. Значит, вот расстояние между двумя точками это путь минимальной длины. И вот оказывается, что эквивалентны следующие 9 условий. Значит, вот у матрицы минимальный многочлен совпадает с характеристическим над замкнутым полем. Она минимальна в смысле централизаторов. Централизаторы — это просто многочлены. Значит, вот этот самый централизатор — это максимальная коммутативная подалгебра по включению. Тот факт, что наша матрица для каждого лямбда имеет только один жорданов блок, отвечающий этому лямбду в канонической форме. Наличие циклического вектора. То, что эта подалгебра максимальная, среди коммутативных подалгебр э, в матрицах, и э, то, что для, любого, для любой матрицы э, выполнено такое условие на расстояние в графе. Вот эти 9 условий являются эквивалентными. Над э, незамкнутым полем э, только первые 8 условий будут эквивалентны, э, ну 9 например, над рациональными числами уже у нас разрывный граф просто получается. Вот. В случае коммутативных под можно указать более деликатную оценку, вот, зависящую от двух параметров, которую получила Ольга Маркова. Она точна. Если мы, например, рассматриваем групповые алгебры, то длина, вот это значение длины очень часто там достигается. Скажем, если у нас конечная объева группа есть вот такое условие на характеристику и поле достаточно большое, больше чем порядок группы, то длина это просто мощность группы минус один. А так сказать, если поле маленькое, то мы как раз имеем дело, вот с ситуации предыдущей оценки в полупростом случае, и вот ниже выписан ответ в модулярном случае. Но на самом деле, если группа циклическая, то мы полностью можем вычислять длину. В случае, когда группа не циклическая, многие вещи зависят от поля. Вот я привожу некоторые вычисления. Ну, не буду уходить совсем в подробности. Вот, скажем, для группы диедра есть конечный ответ, который получен Ольгой и Мишей. А вот если мы даже возьмем такую простую алгебру, как групповую алгебру квадронионов, да, то мы столкнемся с тем, что очень важно, что тут в ответе участвует такая очень важная характеристика, как уровень поля, то есть ну, минимальное количество квадратов, которое нужно, чтобы получить минус единицу. И вот оказывается, что для групповой алгебры групп вот в случае, когда характеристика отлична от двух, вот этот уровень поля имеет значение и длина действительно от него зависит. Но я подробно рассказал про ассоциативный случай, но длина, как мы уже обсуждали, может быть определена и в неассоциативном случае. Только вот этого свойства совпадения, то есть вот, если мы рассматриваем фильтрацию подпространств слов не выше данного, которое в данном случае обозначена вот, с тем порождающих S, и мы рассматриваем ЛИТ, вот эти подпространства слов длины не выше И. Соответственно, совпадение двух элементов этой фильтрации не обязательно привлечет совпадение дальнейшее всех элементов. Ну и тут возникают естественные вопросы, а сколько нужно? Да, вот, ну вот, пример, показывающий, что двух не хватает перед вами, а на самом деле оказывается, если совпадают от катого до двакатого элементы нашей фильтрации, то тогда уже есть тотальная стабилизация. Ну, в принципе, можно по индукции доказать. Я, наверное, пропущу. Ну вот какова оценка длины в неассоциативном случае? Вот вместе с Димой Кудрявцевым мы получили такую верхнюю оценку. Значит, 2 в степени n-2. Ну, просто на самом деле мы на каждом этапе смотрим, насколько можно двигаться по фильтрации, не добиваясь прироста размерности. Ну и вот худший случай позволяет нам рассмотрение худшего случая позволяет нам получить оценку. Эта оценка точна. Вот э, здесь предлагается алгебра, э, на которой реализуется данная верхняя оценка. Э, ну и она вот зависит от размерности э, нашей неассоциативной, вообще говоря, алгебры. Э, в принципе, мы хорошо знаем, например, процесс Калли-Диксона, который позволяет конструировать не, неассоциативные алгебры. Там, начиная от кватернионов, длина которых 2, и достигается на вот данной порождающей системе, актанионы, длина которых 3. Но на самом деле ситуация дальше с теми алгебрами, которые дает нам процесс Калли-Диксона, уже не такая тривиальная. Например, для сединионов вопрос открыт. Есть только, сегодняшние, ну, есть только оценки. Вот. Но для произвольной алгебры Гурвица, то есть для которой норма определена мультипликативно, вместе со Светой Жильной мы получили конкретный ответ. Это логарифмическая функция от размерности. Ну и даже на целый класс таких стандартных композиционных алгебр, ну, то есть где наследуется вот это выписанное выше свойство, что норма мультипликативна, тоже ряд этих результатов обобщается. Есть целый класс алгебр неассоциативных, рост длины у которых как у ассоциативной. То есть вот если мы посмотрим на конечномерные алгебры Ли, то здесь будет вот такая оценка через размерность, которая будет точна. Похожая ситуация. В принципе, можем даже мы оценивать через длину порождающей системы для алгебры Ли, присоединенной к данной ассоциативной, длину ассоциативной алгебры. Вот здесь выписана оценка, но только для фиксированной порождающей системы, потому что э, есть примеры, показывающие, что для длины всей алгебры ну, есть все возможные примеры, показывающие э, так сказать, отсутствие какого-либо неравенства между э, длиной присоединенной алгебры. Э, для алгебры Лейбница тоже такая ситуация. Э, у вас э, длина, э, не превосходит размерность. Такая же ситуация для алгебры Новикова. значит, Опять есть точная оценка через размерность ну вот на такой алгебры достигающейся. Для алгебры Зинбеля похожая ситуация. Поэтому вот есть целый класс алгебр с такой медленно растущей, Длиной, как у, как у ассоциативной алгебры, а, Ну вот на самом деле нам удалось выделить некое комбинаторное условие, которому удовлетворяют все эти указанные классы алгебр, для которых, пользуясь таким инвариантом, как э, прыжки длины, сейчас чуть дальше расскажу, а, а, и характеристические последовательности, связанные с функцией длиной, нам удается показать, что рост длины слабый, то есть вот, как у ассоциативной алгебры. А, ну вот я сейчас не буду углубляться в специфику этих комбинаторных условий, важно, что вот эти стандартные классы, которые я перечислял, там находятся. А, ну и вот вводится понятие... А, а, Слайдинг и миксинг алгебр, сказать, которым указанные классы алгебр удовлетворяют, соответственно, вводится понятие характеристической последовательности. И это вот на самом деле в ассоциативном случае у нас последовательность размерностей нашей алгебры ведет себя достаточно просто, а в неассоциативном, возможно, прыжки. И вот размер прыжка учитывается указанием количества элементов, равных индексу, на котором этот прыжок стартует. Ну вот общая идея вот этой характеристической последовательности. И оказывается, что работая с характеристической последовательностью, можно показать, что вот, при условии вот, при условии миксинг, при условии слайдинг действительно справедливы соответствующие оценки, то есть длина растет не более чем размерность. Есть также и алгебры, длина которых растет не более чем размерность и за пределами этих классов, конечно. Там, скажем, алгебры Винберга Uh, ну, uh, оказывается, что uh, характеристические последовательности очень удобны для того, чтобы uh, работать с uh, неассоциативными алгебрами uh, и строить неассоциативные алгебры данной длины. Uh, вот я сейчас опять же не буду uh, погружаться в вычисления, а просто хочу сказать, что uh, Некое, можно вы, выделить некое конкретное условие. Вместе с каждой характеристической последовательностью можно построить базис, обладающий целым рядом свойств, при помощи которого мы дальше можем строить алгебру фиксированной длины. Так вот, эта алгебра будет удовлетворять Такому, это, это характеристическая последовательность э, данной алгебры будет удовлетворять такому условию. Оказывается, что э, каждый, э, каждый элемент этой характеристической последовательности является суммой э, каких-то предыдущих элементов. Это то, что э, иногда называют в комбинаторике аддитивная цепочка. Вот, будет справедливо такая вот э, Такое вот условие, что э, характеристическая последовательность в нестативном случае, вообще говоря, всегда является аддитивной цепочкой. А, ну, аддитивные цепочки — это целая отдельная наука, а, где тоже очень много открытых проблем. А, вот а, Они требуются, когда мы, например, рассматриваем... А, ну, есть куча комбинаторных задач, например, за, задача на взвешивание. Да? Вот нам нужно, используя 1-килограммовую килог... гирьку, э, завесить э, 50 килограммов э, за минимальное число шагов. Конечно, можно по одному добавлять, но это будет неоптимально. Вот. Оказывается, ну, проще всего э, двигаться по аддитивной цепочке, которая э, вот выписана здесь на слайде. Да, просто так сказать, добавляю 2, потом 4, удваивая. Вот. И это куда более, куда более оптимально вот, для нас соответствующей цепочке 7. Или когда вы рассматриваете быстрое возведение степень. Опять же, чем считать какую-нибудь степень, ну, просто каждый раз умножая, если мы действуем при помощи аддитивной цепочки, то это гораздо, гораздо оптимальнее. И вот э, очень важный вариант длина этой аддитивной цепочки, э, вот, например, есть диподизы э, о длине. Так, э, Брауэр Шольц э, поставили очень интересный открытый вопрос, который ну, до сих пор, конечно, очень э, много изучался, там, много известно, но в общей сложности вопрос открыт. Ну и вот оказывается, что вот такие нетривиальные объекты комбинаторики и а, длина алгебры очень, очень сильно связаны. А, а, вот мы умеем характеризовать а, комбинаторные последовательности, являющиеся характеристическими функциями а, а, для неостативных алгебр. А, и в этих терминах можем решать, например, проблему реализуемости. Вот оказывается, ну вот я уже говорил, что длина оценка на длину неассоциативной алгебры как 2 в степени n-2 точна, а вот можно задаться таким вопросом, а можно ли изготовить алгебру, у которой 2 в степени n-2 минус 1, ну на единичку меньше. Вот оказывается нельзя. И присутствует некая дыра, вот, я тут ее изобразил красным цветом, до следующего значения у функции длины, которая 3 на 2 степени на 4. Между ними нет никаких значений, но вот опять же как следует из теории аддитивных цепочек. Вот. Потом снова еще одна дыра, и значение, следующее реализуемое значение тоже выписано. Вот. Есть даже так сказать черная дыра да, вот, до... От n квадрат до 3 в степени до 3 умножить на вот это число. Пока неизвестно, как устроено, какие значения реализуются как длина неассоциативной алгебры. Вот. Но ну, напоследок я бы хотел сформулировать результат про длину квадратичных алгебр. Вот. Ну, понятно, что такое квадратичная алгебра, есть некое соотношение, один из коэффициентов интерпретируем как норму алгебры, другую как след. И вот оказывается, что появляется другой очень важный герой, известный в комбинаторике, число Фибоначчи. Вот оказывается, длина квадратичной алгебры оценивается всегда сверху n минус первым числом Фибоначчи, где n ⁇ это, соответственно, размерность этой алгебры. Ну, это, конечно, опять же, там 30-страничная статья в Journal of Algebra. Я сейчас погружаться в эту комбинаторику не буду. Хочу отметить только лишь, что э, уже для кубичных такой оценки не будет. Да, и, так сказать, э, ситуация. Э, но, но, но эта оценка достигается. Например, для локально комплексных алгебр, то есть э, где любая подалгебра, однопорожденная изоморфна c можно предъявить алгебры, на которых она достигается. Но и в то же время кубичные, на которых длина больше. Вот, Наверное, я уже должен завершить. И хочу завершить вот этими тремя вопросами. Вопросов про длины неосстративных алгебр тьма тьмущая. И тут можно перечислять и перечислять. Ну вот такие вот, и даже про ассоциативных алгебр очень много. Ну вот такие три я бы сейчас привел. Значит, вот как мы уже обсуждали, до сих пор неизвестна длина матричной алгебры над полем. Там, нижняя оценка. 2n-2, а вот э, есть уверенность, что это просто линейная функция. И, быть может, вот эта функция 2n-2 и будет ответом. Но вот такой э, четко поставленный вопрос, стоящий уже там, ну, более 40 лет, до сих пор открыт. Вот. Э, аналог гипот... э, оценки Папачены, то есть когда у нас э, более деликатная верхняя оценка на Длину. Мы рассматриваем функцию размерности и максимальной степени минимального многочлена элементов нашей алгебры. Тоже очень здорово было бы заполучить такую оценку, неизвестно там, за исключением каких-то конкретных классов. Ну и алгебр седимионов. Следующий шаг по дороге Келли Диксона тоже пока длина не вычислена. Ну, поэтому я сейчас здесь остановлюсь. Спасибо большое.